моего канала сегодня мы с вами будем делать вот такой замечательный георгин для этого нам с вами понадобится лента шириной 4 сантиметра ну, я ее уже порезала шириной 4 сантиметра длиной 8 сантиметров вот посмотрите 8 и 4 также нам с вами понадобится зажигалка Ножницы вам, чтобы ленту порезать, я ее уже разрезала, чтобы времени зря не терять. Вот на такие отрезочки. Также нам понадобится фетр, кружок с фетра диаметром 4,5 см. Чтобы нам сформировать вот такой лепесток для георгина, нам с вами понадобится отрезки. Как я уже сказала, шириной 4, шириной 4 см, длиной 8 см. Мы их берем и складываем. Сначала загибаем один угол пополам, потом загибаем второй угол, выравниваем. Чтобы было нам удобнее, мы припалим вот это соединение двух сторон, немножко огнем. Вот у нас получился вот такой треугольник. С такого треугольника мы и будем формировать лепесток. Мы его переворачиваем, то есть у нас шовчик получается с другой стороны. Складываем сначала вот так, да, у нас была пополам. Вот к этой половинке мы складываем вот эту часть. Так, сначала пополам ровненько. Потом еще раз пополам. И с другой стороны делаем то же самое. Складываем пополам. Еще раз пополам. И теперь вот этот лепесточек мы складываем еще раз пополам. У нас с вами получается вот такой лепесток. Мы припаливаем край нашего лепестка. И у нас получился с вами вот такой лепесток. Давайте покажу вам еще раз. Мы взяли отрезок шириной 4 сантиметра, длиной 8 см. Сначала подогнули один край, потом подогнули второй край, стык немножко припалили огнем, развернули, сложили один раз, сложили второй раз, с другой стороны сложили один раз, сложили второй раз, и уже вот этот лепесточек сложили еще раз. Если у вас здесь какие-то неровности образовались, мы берем их, срезаем ножницами, припаливаем. И у нас получился лепесток. Таких лепестков нам понадобится 16 штук для первого ряда нашего цветка. Вот Для этого ряда нам надо 16 лепестков. Для второго ряда мы делаем лепесток таким же образом. Берем наш отрезок шириной 4 см, длиной 8 см. И формируем точно такой же лепесток, как я вам уже показывала. Складываем один раз, второй, все то же самое делаем, складываем пополам, но нам нужно, чтобы вот эти лепесточки, второй ряд, они были меньше, чем первый ряд, поэтому мы берем, ну и где-то миллиметров пять отрезаем. И припаливаем огнем. У нас получился такой же лепесток, только покороче. Для второго ряда я взяла 12 лепестков. Можно больше, можно до 16 лепестков брать. И третий ряд у нас последний. Мы берем также так, такой же кусочек ленты. Также его складываем. Делаем все то же самое. Ничего у нас не меняется. Но теперь вместо 5 мм мы отрезаем миллиметров ну, 7-8, наверное. Да, вот так. 7-8 мм мы отрезаем. Припариваем огнем. У нас получается еще... Таких лепестков нам понадобится 7. Давайте Больших подъем. лепестков у меня 16, средних у меня 12, и маленьких у меня 7 лепестков. Для того, чтобы нам сформировать наши наш цветочек каждый слой этого цветочка, мы с вами берем нитку и иголку. Теперь мы каждый лепесток нанизываем на нашу иголочку. Смотрите, чтобы иголочку мы прокалывали в одном и том же месте. Если мы будем колоть, например, один снизу, другой сверху, третий посередине. Наш цветочек будет вот так. Поэтому мы с вами будем колоть посередине. Чтобы не ошибиться, просто вот один лепесток который мы, который прокололи, мы его оставляем на иголке и под него равняем все листочки. Вот так раз. Неровно. Вот так ровно. И вот так выравниваем все лепесточки. Смотрите, да, еще, ребят, чтобы наши лепестки смотрели все в одну сторону, чтобы мы не, не сделали, например, один у нас так смотрит, а другой вот так у нас смотрит, то есть в разные стороны, по-разному смотрит, поэтому будьте внимательны. собрали все лепестки на на ниточку и теперь мы их связываем между собой когда мы с вами их связываем нам не надо их сильно туго это, затягивать, они должны свободно ходить на ниточки и чтобы нам с вами красиво выставить наш цветочек, поэтому немножко даже, наверное, с запасом завязывайте то есть, ну вот, у меня, например есть еще место, чтобы ему как бы Раздвинуть лепесточки, если надо. Или подтянуть. Ну, вот так, наверное, примерно. Так, так. Нет, еще чуть-чуть. Я его ослаблю еще совсем чуть-чуть, потому что туго. Теперь, думаю, достаточно. Вот наш первый слой нашего цветочка уже готов. То же самое делаем со второй. у нас второй слой получился и делаем третий слой ничего особенного то же самое получился третий ряд нашего цветочка. Теперь нам нужно все три ряда склеить. Для этого нам с вами понадобится клеевой пистолет. Он должен нагреться. Пока он греется, мы с вами вырежем кружочек фетра. У меня есть такие шаблоны. Я их циркулем просто обвела на картонке и нарезываю разные шаблончики разной длины это вот четыре с половиной просто прикладываем и вырезаем Все, кружочек фетра готов. Столет уже почти нагрелся. Первым делом нам нужно будет наклеить наш большой первый ряд на кружочек фетра. Очень непослушные лепестки, они постоянно выпрыгивают. Поэтому их лучше нужно фиксировать. Пока они зафиксированы, их нужно быстренько приклеить. Наносим клей на край нашего фетра, кружочка из фетра. его на наш цветочек так, все мы приклеили теперь мы берем и наносим клей на самый края лепестков наших чтобы приклеить второй ряд на самый край Берем второй ряд наших лепестков. И, так, смотрите аккуратно, чтобы не заморались наши лепестки, непослушные они. И приклеиваем. Можно, если мы их немножко утопим, они как бы будут стоять. Так как я это делаю для ботка, мне не надо, чтобы они стояли. Также берем и наносим клей на самые края второго ряда. На самый край. Берем наш третий ряд, последний и прикладываем. Вот я, ну, я немножко утоплю. Вверх украшаем любой бусинкой, какая вам по душе. Я тоже, наверное, возьму здесь полупуговичку. Такую беленькую, красивую, жемчужного цвета. Поддержим пару секунд. Наш георген с вами готов. Вот такой замечательный белого цвета. Сюда можно приклеить заковочку, резиночку, все что угодно. Я ничего не клеила, потому что хочу сделать ободок. Спасибо, что были со мной на моем канале. Подписывайтесь, заходите в гости, смотрите мое видео. До, до новых встреч!